Короче говоря, купил iPhone 7. Это был понедельник. Как обычно, я хотел взять в руки свой iPhone, пролистать ленты ТикТока и Инстаграма, но вспомнил, что больше у меня нет iPhone. Одним из моим телефоном был кроссовок. Нет, не в буквальном, а в прямом смысле этого слова. Самое что ни на есть настоящий кроссовок. Все, что можно было делать, это звонить по нему, надев кроссовок на руку. А что же случилось с моим iPhone? Да ничего необычного. Просто утонул в раковине, когда я мыл посуду, слушая с него музыку. Спустя несколько дней понял, что с меня хватит. Мне срочно нужно было купить себе новый iPhone. Взял MacBook, открыл браузер, забраузерил, проголодался, но покупка нового iPhone была важнее. Браузерил 2 минуты, 5 минут, 7 минут. Спустя 10 минут я нашел его. Классный, новый, галстук с сердечками своей мечты. Понял, что немного увлекся. Спустя 5 андроидов и 7 китайских айфонов, я смог найти для себя самый подходящий вариант. iPhone 7. Выбрал цвет. Благо сейчас iPhone 7 доступен в 5 цветовых решениях. Заказал серый. Оформил заказ. Спросил у курьера, есть ли бесконтактная оплата. Насколько бесконтактная? Настолько бесконтактная, чтобы за телефон не пришлось платить. Там положили трубку. Через полтора часа курьер доставил мне мой iPhone. Без коробки, шнура для зарядки и даже наушников. Четко, блин. Хорошо, что все это было у меня дома под рукой. Вечерело. А тем временем я пользовался своим новым iPhone 7. Для 2020 года он обладал хорошими характеристиками, неплохой камеры, быстрым процессором, чтобы играть в разные игры и выполнять базовые задачи, как публикация фоток в инстаграм и просмотр видео на YouTube. За свою цену именно в 24,5 тысячи рублей телефон идеально подходил для покупки в 2020 году. Если вы еще задумываетесь над тем, стоит ли покупать iPhone 7 или iPhone 7 Plus в 2020 году, смело покупайте, но при условии если у вас на руках iPhone 5s, iPhone 6 или вообще никогда не было iPhone, в сравнении с iPhone 6s, например, особой разницы вы не заметите. Спустя несколько дней я воодушевленно решил посмотреть, что же еще умеет мой новый iPhone 7. Как вдруг мне пришло уведомление от системы с призывом попробовать новую функцию? Я открыл настройки, раздел центр управления, как вдруг увидел фишку, которая была без имени. И ранее в моем телефоне ее не было. Решил активировать ее. Открыл центр управления, включил тумблер. Как вдруг. За считанные секунды я очутился в другом месте, это был сосновый лес, в котором можно было неплохо отдохнуть и подышать свежим воздухом, а рядом со мной находилось широченное озеро. Решил попробовать телепортировать себе кусочек пиццы и немного колы. Спустя 10 секунд горячая пицца и прокладная жидкость были у меня под рукой. Четко! Решил вернуться домой с помощью телепорта, как вдруг функция запросила продлить платную подписку на ближайшие 10 перемещений бесплатно. Короче говоря, купил iPhone 7. Привет! Надеюсь, что этот ролик вам действительно понравился, потому что мы над ним очень старались. Обязательно ставьте лайки этому видео, подписывайтесь на канал, потому что здесь будет выходить еще больше крутых, короче говоря, об Apple технологиях и не только. Совсем скоро увидимся, и до новых встреч, пока-пока!